Компания Reflame является международной и имеет представительство в различных странах мира, таких как Швеция, Польша, Китай, Индия, Россия. В России мы производим продук такую продукцию, как цветная косметика, это помады, липстики, и также мы знаем, что в России Имеется большой спрос на такую продукцию, как шампуни, гели для душа, пены для ван, шариковые дезодоранты. И по этой причине мы приняли решение переместить и расширить производственные возможности именно ближе к потребителю в России. И поэтому в Ногинске мы построили данный завод по производству средств личной гигиены. Как вы знаете, при реализации проекта такого масштаба фирмы рассматривают выбор, делают выбор контрагента из довольно-таки широкого спектра поставщиков. И мы знаем, что БакАрд имеет огромный широкий опыт в проектах, связанных с косметической продукцией. И поэтому мы выбрали компанию БакАрд. Мы очень Плодотворно сотрудничаем с компанией БакАрт. Конечно же, во время реализации проекта возникает множество вопросов, и компания БакАрт предлагает интересные технические решения, которые помогают реализовать наши потребности в, том, в производственном процессе, который мы хотим получить в итоге. Да, безусловно, мы удовлетворены качеством работ, профессионализмом сотрудников БакАрт которые выполняют работы для нашей компании. Нам, мы удовлетворены тем спектром решений технических, которые нам предоставляет компания «Баккарт» и ее специалисты. Да, безусловно, если наша компания «Рифлейм» примет решение расширять производство в России, то обязательно компания «Баккарт» будет принимать участие в тендере по выбору поставщика, производственных линий.